Всем здорово, с вами Гидр 94, сегодня у нас реакция на The Brian Maps и его ролик интернет убивает. Не знаю, я не особо любитель подобных театров одного актера, не знаю, может зайдет, может нет. Себе. Себе. <говорит> Эй! Мне кажется, что ты слишком много заебаешь в телефоне. Полная чушь. <проб> я в туалете, я иду, я жру, я выгуливаю собаку, собака выгуливает меня. Что? Вот видишь, где бы ты ни была, ты постоянно сидишь в интернете. Стоп, что ты сделал? Я ударил канал Брайна. Окей. В общем, я предлагаю так. Давай, если следующие 24 часа ты сможешь прожить без телефона, то я... То да ты перестанешь навсегда снимать свои тупые видосы. Угу. Ты что? Не соглашайся. А вдруг она продержится? А как же твои подписчики? А как же те, кто снимает реакции на твои видео? Ну что, придется пойти работать? Не, ну просто буду снимать реакцию на другое видео. Заняться нечем, да. Уже <свистые> глю глюны пошли. <свистые> Это как это отсылка к Клюси по моему фильму. Откуда это здесь? Я же еще так молода. Рано еще одноклассниками пользоваться. Жесть! А вдруг это та самая сверхспособность, о которой была написана в прошлом гороскопе? Надо срочно рассказать врачу. Я врачу это бы не стал рассказывать. Значит, вы утверждаете, что прямо сейчас видите меню телефона? Доктор у нас что, Андроид? Ничего, купите? я вам уже это пять раз сказал. Значит так, у вас достаточно серьезное заболевание, вам необходимо курс Вам, кажется, совсем чуть-чуть осталось. Я уже слышал о таких случаях у сумасшедших пациентов вроде вас. Доктор! Вы есть хорошая новость! Доктор! Чтобы устраниться с болезла, ты вам необходимо Разрядился. да, конфетки, конфетки это важно, да. Девочка! Ты скоро умрешь! Ты скоро ты такой, улыбка не улыбка не улыбка улыбка улыбка с такой улыбкой девочка была. Я же просто помочь хочу! поесть. Часть на ноутбук Таким образом, как детально объясняется аппарат А куда она бахнула? Оливия, что ты делаешь? Ну вот, все наконец-то избавилась от ежедневных наставлений Как надо хорошо учиться все всё, ух Ох, что ж блин, режим экономии заряда Блин, я не хочу умирать, я же столько всего вообще не сделала не посмотрела все существующие сериалы, не попробовала все виды чипсов. Это нет. тебе до хрена у будет заряда. Ой. Да. Ой. Выпил энергетик, думала, что заведется? Нет. А, нет, это изога. Вот так. Эй. Что? Что за черт? То есть это реально все было? Что? А почему тогда доктор не превратился в телефон? Непонятно. Киноряб. Нестыковочка. Что это здесь делает? А, наверное, Оливия сама решила избавиться от своей зависимости. Какая молодец. Я это теперь не понадобится. Ишь. Что происходит? Действительно, а что происходит? Что происходит? А почему я пока саю? Да, почему-то лагаешь-то, непонятно. Ты с телефоном что-то случилось? Или чего? Его же просто выкинули. <гас> О нет, у меня мало времени. Скорее ставь лайк, если тебе понравился этот ролик, а также подписывайся на канал, чтобы не пропускать самые новые видео. Но я... а а а а <гас> Не знаю, я говорю, я не любитель подобного театра одного актера. Да, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Брайана, если вам тоже нравится это. И на меня, если понравилась реакция. Ну и пишите в комментариях, стоит ли еще на Брайана снимать. Я лично не знаю. Тогда до следующего видео.